Для того, чтобы начать работу с обменным ботом, вам необходимо установить язык. Вы выбираете в настройках «Выбор языка», «Русский», сохраняете, и дальше вы уже можете работать на русском языке. Для пополнения баланса с банковской карты либо работы с наличными фиатными средствами, вам необходимо пройти верификацию. В разделе «Профиль пользователя» вы можете пройти верификацию. Она проходит очень быстро, вы вводите свои данные клиента. И я рекомендую еще подвязать банковскую карточку. Либо банковскую карту можно подвязать в разделе информация, извините, кошельки, мои реквизиты. И вы можете подвязать банковскую карту, да, добавить банковскую карту. Чтобы добавить банковскую карту, вам нужно будет перейти тоже в форму верификации. И вот таким образом добавить банковскую карточку и ее сохранить в вашем боте. В кошелек вы можете пополнить средства, доступные в этом боте. Вы видите, да, здесь есть и фиатные средства, и криптовалюты. Например, пополнить кошелек мы выбираем гривна. Сумму вы можете ввести от 50 гривен до 29 999 гривен. Для того, чтобы пополнить сумму, вам необходимо указать сумму, которую вы хотите пополнить. Например, 1000 гривен. Дальше компания вас переводит на платежный сервис облад. Вы выбираете удобный для вас способ. Здесь несколько способов. Я рекомендую Visa P2P перевод. Здесь всего 1%. Только помните, что к каждому платежу банк добавляет 5 гривен. Поэтому чем больше сумма перевода, тем меньше, естественно, у вас будет сумма платежа. 1% вы оплачиваете платеж в систему. Дальше вы переходите к форме заполнения Банковская карты, номер карты, месяц, год, CV-код и оплачиваете. Таким способом вы пополняете свой бот и деньги мгновенно поступают на ваш кошелек. Мы выбираем способ платежа uh, MasterCard P2P перевод. Продолжаем. Вводим номер банковской карты. Я рекомендую заранее ее подкрепить, чтобы она у вас была уже сохранена в реквизитах, и тогда вы с нее можете постоянно оплачивать. Вводим наши данные и далее CV-код. Мы никому не сообщаем эти данные, вы помните. Оплачиваем наш платеж. Вы видите, да? Происходит КСИ проверка карты. Вводите динамический король, пароль. Подтверждаете платеж. Платеж прошел успешно. Мне уже пришла смс. Мы заходим в кошелек и ожидаем пополнения нашего счета на ваш баланс. Как видите, мгновенно прошло пополнение счета. Вы всегда можете увидеть транзакцию. Она сохранена. И прошло пополнение счета. Еще раз проверяем кошелек. У нас на счету появляется заблокированная сумма. То есть банк проверяет эту транзакцию. И дальше ваши средства уже доступны для обменных операций. Мы можем перейти в бот, посмотреть курс. Да, например, купить USDT за гривну. Курс составит 27,95. Пользуйтесь услугами обменного года Это очень удобно. Мгновенная операция, мгновенное пополнение и мгновенный вывод. Если у вас возникли какие-то вопросы или вы хотите связаться со службой поддержки в разделе поддержка, вы нажимаете, переходите в службу поддержки. Вот Я уже отправляла им. Благодарны за хорошую работу. Возвращаемся в наш вход. В принципе, функционал очень доступный, очень простой. У вас есть кошелек, обмен, АМЛ-проверка, чистота ваших сделок. Вы можете любую сумму проверить. Информация здесь в разделе «Комиссии». Можете любую тоже проверить транзакцию. А, есть пополнение и вывод USDT ERC20, TRC20. Да, например, TRC20. Комиссия за вывод 2 доллара за любую сумму. Да, От любой суммы вы переводите на кошелек. Здесь комиссия обменов. И дальше вы можете работать уже с замечательным пенным бодом.